SCP-2133. Наша земля, наше служение. Объект номер SCP-2133. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. В радиусе 10 километров вокруг SCP-2133 установлен охранный периметр, предотвращающий доступ на территорию и выход с нее. По периметру постоянно дежурят сотрудники службы безопасности. Сама зона содержания замаскирована под военную часть. В случае нарушения режима секретности гражданскими лицами или вражденствами, злебными сущностями разрешено открывать огонь на поражение ввиду отдаленного расположения scp 2133 случайное его обнаружение маловероятно при обследовании scp 2133 взаимодействие с его населением следует использовать биозащитные костюмы уровня А Описание. SCP-2133 представляет собой безымянную деревню на Северном Урале, которую населяет около 50 субъектов. При этом точное число определить затруднительно. В пределах SCP-2133 в непосредственной близости были обнаружены многочисленные патогенные микроорганизмы, в том числе и ранее неизвестные. В частности, возбудители проказа, возбудители чумы в легочной септической бубонной формах, вирус гриппа A, B и С, вирус холеры, возбудитель Оспы. В ней SCP-2133 скоренен к 1975 году. Жители SCP-2133 дали обозначенные как SCP-2133-1 обладают относительной устойчивостью к болезням, хотя симптомы развиваются у них типично для того или иного заболевания и приводят к физическим уродствам и истощению. Случаи летального исхода сравнительно редки. -1 не хотят, либо не могут покинуть SCP. Генетический анализ свидетельствует о значительном имбридинге, хотя за все время содержания тирадин их полового размножения ни разу не наблюдалось предполагается что заболевания являются симптомами их первичной аномалии и не аномальны сами по себе наиболее примечательная аномалия связанная с тирадин представляет собой некую форму реинкарнации скончавшиеся особи быстро разлагаются а в первую ночь новолуние их собирают спали в виде младенцев тирадин сохраняют воспоминаний внешний вид предыдущих воплощений в образцах почвы с полей была обнаружена эмбриональная жидкость. Т-1 говорят на архаичном диалекте русского языка. Периодически они соглашаются давать интервью, но обычно отказываются раскрывать существенные подробности своей истории и традиций. Они ведут образ жизни крепостных крестьян 16 века и крайне отрицательно относятся к современным технологиям и электронным устройствам. Кроме того, они поголовно неграмотны. В деревне отсутствуют какие-либо книги и другие письменные документы. Все сведения об их культуре и верованиях получены из наблюдений за их поведением, а также из ограниченного числа успешных интервью. Тиро-1 называют свою религию церковью Красной Жатвы, доктрины и мифология которой пока плохо изучены. Тира 1 склонны игнорировать персонал фонда и проявляет враждебность, только если что-то мешает их жизненному распорядку. Сотрудники могут входить в здание и исследовать их, не вызывая ответной реакции со стороны Тиро-1. Единственным известным исключением является церковь. Все попытки получить доступ к церкви закончились ожесточенными столкновениями с Тиро-1 и Тира 2 в результате чего не Несколько сотрудников погибло из-за повреждения защитного оборудования или, как в случае с Тире-2, удушение и колот ран. Тире-2 это расположенные по всей территории SCP хватательные органические щупальцевидные структуры темно красного цвета. Тире-2 приходит в движение только когда пропускают особи Тире-1 в церковь, которые эти структуры полностью покрывают, либо когда атакуют персонал фонда, пытающиеся проникнуть в данную церковь. Образцы ткани Тире-2 генетически идентичны между собой и имеют Близкое сходство с человеческими. Т-2 от рассвета до заката работают в поле. На закате все ти-1 собираются в церкви, по-видимому, складывая там на хранение, собранный в течение дня урожай, и находятся там в течение примерно трех часов, после чего расходятся по домам. До рассвета они спят. А на утро весь процесс повторяется снова. За все время содержания SCP в ходе данной процедуры ни разу не наблюдалось каких-либо существенных отклонений. Кроме того, было замечено, что суби-1 часто бесцельно смотрят в в одну точку в течение около двух часов. Занимаются самостоятельной ампутацией гангренозных конечностей и опухолевых наростов, которые затем относят в церковь, и периодически что-то бессвязно бормочут. Следует отметить, что деревенские поля используются не только в вышеописанном аномальном процессе реинкарнации, но и для выращивания репы. Трупы людей, не относящиеся к числу тир-1, не подвергаются аномальной регенерации. Исследование фекального материала у особей тир-1 предполагает диета с высоким содержанием белка, хотя и единственным очевидным источником их пищи является репа. SCP-2133 был обнаружен и поставлен на содержание 03.10.1936 года отделом ПЭГРУ. После распада СССР в 1991 году контроль был передан фонду. Архивные документы свидетельствуют о том, что отделу П стало известно об SCP после крупной эпидемии в этом регионе. Несколько деревень были помещены под карантин. Для локализации исследования SCP-2133 были созданы надлежащие процедуры. Предполагается, что эпидемия началась, когда с SCP-2133 проконтактировала группа разведки. Эти геологи, очевидно, скончались, но перед этим успели непреднамеренно вызвать эпидемию, контактируя с жителями населенных пунктов по пути на юг. Интервью номер один от 14.06.92 Опрашиваемый SCP-1.10 Аристарх выглядит как пожилой мужчина. Левая рука отсутствует. Большая часть эпидермиса подверглась некрозу. Опрашивающий Доктор Джудит Лоу. Предисловие. Первое успешное интервью с особьи-1. Ведется на русском. Начало протокола. Доктор. Здравствуйте, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Тире-1, 10 Говори свои слова. Доктор. Когда это началось? Насколько давно вы помните? Тире-10. Это было время царей и ханов. Доктор. Ваше состояние, это больно? Тире-10. Боль. Да. Тяга-то учит. Выдирает грех из наших тел. Готовит нас для рая. Но рая все не наступает. Доктор. Это перерождение, которому подвергаются ваши люди. Вы можете мне это объяснить? Тире 10. Это церковь красной жатвы. Мы будем служить до конца. Таков уговор. Доктор, эти умершие исцеляются или это совершенно новые тела? Тире 10. Дракон сражает себя. Женится на себе, оплодотворяет себя. Она так учила нас. Завет не должен быть нарушен. Нас пожирают. И земля извергает нас обновленными. Доктор, зачем вы продолжаете делать это, если очевидно, что вы страдаете? Тире 10. Нет выбора. Земля зовет. Мы отвечаем. Ничего никогда не меняется. Доктор, позвольте мне перефразировать вопрос. Как вы оказались в таком состоянии? Т-10. Жрица пришла в нашу деревню. Это было много смертей назад. Она предложила нам место в раю, если мы будем служить до конца. Она сказала, что конец скоро наступит. Но прошло уже столько времени. Мы очень устали. Не от ли это? Мы как-то прогневали великого. Зима за зимою. Мы пытались считать, но их слишком много. Про нас забыли? Нет, прочь сомнения. Церковь Красной Жатвы есть истина и другой нет. Конец протокола. Замечание. Субъект тихо заплакал и отказался продолжать. Взято доставлен для анализа образец почвы с полей. Интервью номер два от 16.07.92. Опрашиваемый SCP-2133-1-26. Аня. Выглядит как девочка 6 или 8 лет. Опрашивающий доктор Джудит Лоу. Предисловие. Второе успешное интервью с особью-1. Ведется на русском. Начало протокола. Доктор. Привет. Мы не причиним вам вреда. Можешь рассказать нам о вашей общине. Тире 26. Вам здесь не место, уходите. Доктор Лоу. Я боюсь, это то, чего мы не можем сделать. Ты, похоже, чем-то болеешь. Мы можем тебя вылечить, если ты нам поможешь. Тире 26. Вы не заключали завета. Вам никогда не понять. Доктор Лоу. Я пытаюсь понять. Пожалуйста, о каком завете идет речь. Тире 26. Договор, подписанный кровью. Наше искупление, наше проклятие. Мы служим до скончания всего. Доктор Лоу. Можешь рассказать о своей вере? Тире 26. Верит неуверенно, верят посторонние, язычники, которые пренебрегают старыми путями. Мы знаем. Доктор Лоу, тогда можешь рассказать мне что-нибудь по поводу церкви? Туда носят пищу. Но мы никогда не видели, чтобы ее оттуда выносили. У вас там общинные трапезы, так ведь? Тире 26. Не надо за нами следить. Вы никогда не поймете. Это земля, куда боги ржавчины и крови приходят умирать. Доктор Лоу, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Тире 26. Тоном напоминающим раздражение. Церковь была здесь задолго до деревни. Каменная Церковь под землей, она священна. Над ней еретики построили деревянную церковь. Задолго до того, как мы приняли истинную веру. Вразуми вас, корцы Сталка Вы живы только потому, что она решила позволить вам жить. Доктор Лоу, а кому вы поклоняетесь? Ты говоришь о каком-то божестве или... Тире 26 перебивает. Отец наш бессмертный. Отец колдун святилища. Вам не познать его любовь. Уйдите. Церковь красной жатвы не для вашего рода. Доктор Лоу, пожалуйста, потерпи, остается всего один вопрос. У вашей деревни есть какое-либо название? SCP-2133-1-26 рвет черной вязкой жидкостью. Доктор Лоу, я поговорю по поводу оказания тебе медицинской помощи. Мы пообщаемся еще раз, когда твое состояние улучшится. Конец протокола. Заключение. Нам удалось достичь куда большего успеха, чем предполагалось изначально. Собрано доставлен для анализа образец рвотных масс. Следует провести исследование и сопоставить все сказанное-26 с данными об известных религиях и культурных традициях. В этих краях часто происходило зарождение и развитие неортодоксальных религиозных течений. Я настоятельно рекомендую начать операцию по проникновению в церковь. С населением-1 фонд должен справиться без особых трудностей. Экспедиция. мобильная оперативная группа Бета-7 «Шляпные болванчики» смогла сломить сопротивление SCP-2133 без потери среди оперативников фонда или особей-1. Разведкоманда состоит из 12 оперативных МОК-Бета-7, оснащенных радиосистемами, видеокамерами, биозащитными костюмами типа В и баллонами с запасом воздуха на 3 часа. Щупальца-2 удалось отпугнуть с помощью огня, и они скрылись в почве. В церкви было обнаружено несколько идолов из костей и кожи, а также органические образования, позже идентифицированные как опухолевые массы, подвешенные на железных крюках и прикованные к полу. В центре здания обнаружена большая расщелина, ведущая в систему пещер под ДСП-2133 сходящиеся в ближайшие горы. Примерно через 20 минут разведки мог БТ-7 обнаружило несколько организмов, обозначенных как scp 2133 3 Ввиду их размеров и нежелания выходить, потребовалось устранить одну особь-3 и извлечь ее для аутопсии. Отчет о вскрытии. Вес 181 кг. Рост 270 см. Возраст неизвестен. Причина смерти – травма головы. Содержимое желудка. Турнепс. Детали. У субъекта наблюдается разрастание жировой и костной ткани, а также значительная физическая реконфигурация. Органы разбухшие. На плоти имеются признаки неоднократного разрезания и регенерации. Возможно, выращивается для получения мяса. В эпидермисе левой передней конечности видна буква П. На фоне скрещенного серпа молота типичная татуировка оперативников ныне не существующего отдела по игру сдав на хранение тело особи 3 экспедиционная группа заменила свои баллоны с воздухом и вернулась к выполнению задания примерно через 50 минут исследования прошедших без происшествий видео и радиосвязь внезапно оборвалась без каких-либо признаков борьбы радиосвязь восстановилась примерно через шесть часов тишины видеосвязь не восстановилась вообще стенограмма аудиозаписи доктор фильзерштейн меня кто-нибудь слышит Боже, ответьте кто-нибудь. Штаб зоны. Фильзинштейн. Мы потеряли вас несколько часов назад. Где Майрос? Требуется обновление статуса. Доктор. Погиб он. По-моему, я уже некоторое время тут один. Все пошло наперекосяк. Все погибли. Или ушли. Был какой-то крик. Ну или что-то громкое. У меня аж кости завибрировали. Брикс, о боже. «Боже, его что-то схватило. Мы пытались вытащить его. Похоже на... Я не знаю. Оно было длинное. Не знаю, насколько длинное и скользкое и...» Тяжело дышит. «Я видел, как взрослого мужика втянуло в маленькую нору». Шепчет. «Я трус. Я бросил их я. Штаб зоны. «Они были подготовлены к боевым действиям. Вы не были. Вы сделали то, что должны были сделать. Есть предположение, где вы находитесь. Мы пришлем подкрепление. Доктор». «Нет, о боже, пожалуйста, нет. Я уже ходячий труп. Я упал в расщелину. Кажется, сломал надушку. Костюм...» Он порвался, и воздух от него легкие горят. Наверное, я уже подхватил все болячки, которые были в этой сраной заднице. Штаб-зоны. Попробуйте выбраться. Сделайте так, чтобы другие умерли не напрасно. Вы все еще можете доставить нам данные дать нам лучшее понимание угрозы. Доктор. Да, я им обязан многим. Также попробую. Ладно, раз, два, три. Слышно промотание. Штаб-зоны. Доложите обстановку. Доктор одновременно плачет и смеется. Провалился еще глубже. Слишком много слизи, слишком гладкое, чтобы цепляться. Сейчас соскользну дальше и меня там раздавит. Звук борьбы, тяжелое дыхание. Треско, судорожный вздох. Освободился. Не чувствую ног. Все остальное болит чертовски, но освободился. штаб зоны что видите, доктор? Мне ведь и так здесь помирать, верно? Я. Я на краю какой-то пропасти, не вижу дна. Это место ведет глубоко. Наверное, внутри горы или под гору. Запах гнилостный. Глаза, кожа, все горит. Наверное, от этой слизи, как будто шок втирает в открытую рану. штаб зоны Хорошо, что вы в состоянии оставаться относительно спокойным. Есть шанс, что мы вытащим вас оттуда, доктор. Я не никогда такой боли не чувствовал. Никогда не был так близко к смерти. Хотя уже нечего терять. Так что нечего и бояться. Но больно от этого меньше не становится. Штаб зоны. Нам тут докладывают о приближении противника. Похоже, мы тут не всех-1 на содержание поставили. Ничего особенного, разберемся. Доктор. Я буду тогда ползти, отправлюсь туда. Все равно у меня шансов нет. Буду говорить, что вижу. Может быть, будет достаточно, чтобы убедить опять выжечь это место. Штаб зоны. Наверху все плохо. К нам с гор приближаются сотни предполагающих. 1. Мы эвакуируемся. Остаемся на связи. Все записывается. Описывайте, что вы видите. Мы вернемся с подкреплением. Доктор. Понял. У меня свои приказы, у вас свои. С Богом катитесь к черту. Штаб зоны. Я... мне очень жаль. Мы понятия не имели. Доктор. Вы выполняете приказ. Штаб зона остается на связи, несмотря на эвакуацию. Запись продолжается. Пять минут слышно тяжелое дыхание, а также кашель и рвоту. Я спустился в пропасть. Кашель и рвота. Густой желтый туман. Камень деформирован. Формированный и пористый, как внутри улья. Больше ничего не наблюдаю. Не думаю, что у меня много времени. Тут яйца. Сотни, тысячи, а может и больше. Пола не видно. Я вижу бугры мяса. Там существа примерно кашель. Примерно с кошку размером. кормятся. У них тела как у гусениц. А лица примерно как у человеческого младенца. И примерно такого же размера. Они меня не замечают. Кашель. Или может быть я им просто безразличен. Не могу смотреть больше на эти лица. Слишком похоже на человеческие. Слишком похоже. Тут какое-то сооружение похоже на храм. Архитектура ни на что не похожа из того, что я видел. Оно вот черное. Сильный кашель. От до остроты. Углы. На углы больно смотреть. Неправильные. Почему я до сих пор двигаюсь? Почему? Истеричный смех. А, это меня тащит. Корни, щупальца, усики, что они там? Схватили меня. У меня все совсем онемело. Даже не заметил. Слышен плач. Эти газы слизь. Кровотечение сильное. Я вижу. Просто кровавый след. Просто даже не. Почему? Они не разорвали меня на части. Почему? Убивайте меня. Умоляюще. Убейте меня уже, и дело с концом. Бешеные вопли неразборчивое бормотание. Тут их еще больше. Крести, они еще более грязные, но не такие, как те. Ни хилые, не слабые они. Не сильные. Они следят за мной. Они смотрят, как я валяюсь. Пялится на меня своими мертвыми зенками. Пошли вы все, пошли вы все. Я не могу, я не могу дышать, я не могу чувствовать. Склипывает. Чего оно хочет? Ангел. Я вижу ангела. Он обнимает меня своими тысячами крыльев. Такая красивая, такая. Она несет меня к своей, к своей обнаженной груди. Статические помехи. Я, я. Шорох. Очевидно, удаляется защитный костюм вместе со встроенной рацией. Соединение прервано. Конец протокола.